Всем привет. Вчера у нас был концерт. Мы выступали, хорошо сыграли. Но дело не в этом. Сейчас утро и все просто отдыхают. Сейчас вам покажу. На самом-то деле битое королевство я сейчас временно живу у Дениса на самом-то деле я вынужден сказать правду потому что я чувствую он уже начинает это подозревать и я понял я понял что Денис живет ради лайков лайки YouTube, лайки Instagram и лайки ВКонтакте стиральный порошок парадокс денис вот сейчас он спит а на самом деле он не спит он собирает лайки он тупо собирает лайки вы сейчас все увидите а ты не лайкай не лайкай зря не лайкай никого потому что ты в любви не понимаешь одного когда жмешь ты на сердечко Забываешь ты про человечка Про любимого того, кто на экране видит Ну я же вам говорил Так оно есть Ну сейчас я еще вам покажу Самого младшего Участника нашей команды Но это не, не он Сейчас Моя новела, музыки так мало тела, ты меня хотела, но не сумела. О, и я в ответ тебе сказала. Ты Медуза, Медуза, Медуза. После тебя у меня это настроение черный. И вот. Э, Вынужден признаться, что лайки, они правят миром. и Денисом Кредо. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Пока.